Здравствуйте! Приветствую вас на YouTube канале "Про цветок". С вами Ломонос петр Сегодня мы поговорим о картофеле, культура, которая многими любимая. Сейчас июль месяц, вроде бы жара, картофель наверное скоро созревать. Так вот, немногие знают, что в эту пору урожайность картофеля можно повысить примерно на 40 процентов. Что необходимо сделать с нашим картофелем? Ну, самое первое, что Конечно, все советы будут касаться условий вашего небольшого участка. Где вас под картофелем занято 1 две сотки. Если у вас там гектары, значит, эти советы вам не совсем подойдут. Хотя кое-какие элементы вам тоже пригодятся. Ну, во-первых, как видите, наш картофель как бы еще не весь отсвел. Он еще цветет. Так вот, знаете, что удаление цветков картофеля повышает урожайность на 15%. То есть удалим цветки, мы повысим урожайность, и вдобавок, значит, что не будут завязываться зеленые плоды, мы не будем засорать наш участок семенным материалом картофеля, поэтому обратите это внимание. Следующее, о чем очень многие не знают и просто, может быть, не догадываются, значит, вот так, когда картофель отцвел, первые две недели после отцветания очень полезно привести подкормку картофеля, но не, по, но не под корень. Это и трудно, и это и, и, и трудоемко. Мы берем обыкновенное удобрение. Значит, нам что подойдет? Нам подойдет монокалий фосфат. Удобрение такое очень хорошее. Это ложка такого удобрения создает чудеса. Нет монокалий фосфата. Мы можем взять кристаллон. Значит, можем взять гориколу. колу, можем взять любые другие удобрения. Смысл... Том, что эти удобрения должны содержать очень мало азота и не содержать 8 и вдобавок к этим удобрениям мы добавим борную кислоту из расчета 2 грамма борной кислоты на 10 литров воды так ну кислоту конечно вы уже не первый раз обрабатываете вы знаете кислоту необходимо растворять в горячей воде в кипятке растворили и после этого мы разбавляем до, объема, 2 л, ну, до объема 10 литров Раствораем мы пол-литра воды и до 10 литров потом разводим уже готовый раствор. И в холодной воде она не растворится. Эти удобрения, что я показал, они прекрасно раствораются в холодной воде. Так вот, после этого, как мы сделали такой э, раствор сборной кислоты и удобрений э, с преимущественным содержанием фосфора и калия, мы обрабатываем наши картофель по ботве то есть даю некорневую подкормку. Сделайте, и вы увидите, как ваши клубни потом к нальются, ну, будут крупные клубни. Хорошие, и вдобавок, они будут очень хорошо храниться. Значит, данный прием удаления цветков и подкормки картофеля очень эффективен на средних и поздних сортах, которым, как бы, в наших условиях не сюда хватает климата, потому что ранние сорта, как бы, уже к концу июля месяца, уже начинают увядать. Ботва желтеет, и эффект Конечно, раньше так, вы уже не получите. Эту работу надо было сделать в начале июля или в конце июня месяца. Вот знаете, почему э, такой вроде простой прием? Э, эффективный, не всюду дает эффект. Значит, ранее сорта мы опоздали, а вот средние и поздние сорта картофеля по срокам созревания мы еще можем сделать, сделать и получить прекрасный результат. Способ, конечно, очень простой, Не нетрудоемкий для ваших небольших соток, да и на больших площадях можно пристыкость пройти картофель и обработать, но результат того стоит. Урожайность картофеля повышается примерно на 40%. То есть за счет такого простого приема, как внекорневая подкормка картофеля в июле месяце, мы очень резко повышаем урожайность. И, соответственно, очень резко улучшается сохранность картофеля зимой. Удачи вам! Смотрите наш YouTube-канал, подписывайтесь. До новых встреч! До свидания!